Thank <laughs> you. Уж, ай, Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Крис, пожалуйста. Игорь Васильевич, с вами разговариваю. Со мной. А это кто? компания ОКЕВ. Меня зовут, ну я вот вам что это компания ОКЕВ. Крис. Кэф? Кэф. Кэф. Кэф. Да, компания ОКЕВ. Так, последняя буква «Э»? Меня зовут Аманжула Адимаджуму. Фэ, финанс. А, ну, а как полностью расшифровывается? Можно сказать? -таки? Кредит экспресс финанс. А, все, понятно. А вас как зовут? Ну, может быть, вы мне дадите договорить? Ну, хорошо. хорошо. Я вам скажу. Меня зовут Аманжула Вадима Джумабекова, на разговор записываюсь. Я звоню по поручению компании универсального финансирования, компания Мани. По поводу вашего долга. На 25 ноября сумма 11 366 рублей 41 копейка. 76 дней просрочки. Договор Вайна был заключен 28 августа на сайте компании под номером... В данный момент выставлено требование о возврате долга в полном объеме до 27 ноября. Под запись разговора вы возврат долга гарантируете? А вы какое имеете отношение к этому вопросу? Работаем на основании агентского договора, статья 1005. А чем это подтверждается? вы можете запросить данные у своего кредитора? Ну, так, сначала пусть кредитором мне предоставит эту информацию, как он должен, это будет, должен был это сделать, а потом Вы не уже... должны возвращать компании деньги, правильно, Игорь так Вы, не... вы, вы пока... присвоили себе чужие денежные интересы. Вы пока не уполномочены я... задавать такие вопросы? Все во основания? Нет, как раз я Нет. Вашего согласия данных не требуется. Да ладно, здравствуйте. Вы бы так свои обязательства выполняли, да. Ну, во-первых, никто уполномоченный следователя не давал для того, чтобы задавать такие вопросы. Полегче, пару, сбавьте. Еще раз, еще да, раз, еще раз. Вас, äh, повторяю. Это во первых, во вторых, вы как вы можете перебивать? Да АП, Не надо меня перебивать. Уклоняете, вы мне, звоните, так, а мне звонили, я буду диктовать условия. Это вы перебиваете, так, и, что? Как вы мне звоните? Что значит, я вам? диктовать условия. Поэтому я буду диктовать я условия. Же決定, как каких? Условия. У Вы не я не один цитифик заработайте компании вернуть вам. Маме это не стыдно? Тебе непонятно я на вас жалобу написать вы Запишите. будете оскорбление оплачивать да. страх да вот идите на 10 тысяч за себя Ладно, заплатить месту, не могу тогда не можешь по русски понимаете я так понимаю вы безработный наверное живете что, такая, честь, не русская что ли либо а? супруга либо бабушка наверное вас одержит слушай бабушка отвечает за иди свои к обязательства До может у него встать